Рекомендую вам канал Удиви Себя ТВ. На канале представлено лучшее топ-видео о ярких событиях и удивительных фактах, людях и явлениях на Земле. Также много полезной информации обо всем на свете ссылка в описании сегодня поговорим о самых сильных супергероях из комиксов согласен это не совсем фэнтези однако тема очень интересная так что поехали премию самый зеленый за третье место получает марсианский охотник джон джонс самый влиятельный член лиги справедливости марсианский охотник может быть из марса но он один из самых верных союзников земли он может становиться невидимым летать принимать форму любого живого существа и менять плотность своего тела, что позволяет ему становиться неосязаемым и проходить через любые преграды. Для него нет ничего невозможного, со способностью приспособиться к любой ситуации, марсианский охотник непростой противник для любого. Званием самой голубой и вторым местом в нашем хип-параде назначается Доктор Манхэттен. Доктор Джонатан Остерман распался в лаборатории на мельчайшие частицы и появился вновь, уже как Доктор Манхэттен. Самый могущественный член хранителей продемонстрировал свою силу в кино, но это лишь малая часть его истинных возможностей. Он не только один из самых сильных супергероев, но и один из самых умных. Джонатан управляет материей на квантовом уровне, он может изменять размер или плотность своего тела. Также обладает способностью левитации, телепортации, телекинезом и предвидением. Он так всевластен, что при желании может уничтожать целые миры. И наконец на первом месте находится человек с доской. Серебряный серфер начал как Норин Рад, астроном с планеты Зенла. Он стал серфером после того, как согласился быть вестником Галактуса. Галактус надел его космической силой, преобразовав его тело в неразрушимое металлическое вещество. Разговор с Алисией Мастерс помог ему обратиться против галактуса, состав самым ненавистным его противником. Его способности позволяют его поглощать и управлять энергией вселенной, перемещаться в пространстве на гиперскорости и проходить через материю, обнаруживать любые объекты и энергию на расстоянии многих световых лет, а также видеть сквозь время. Сегодня мы узнали о трех самых могущественных супергероях. На какую тему вы бы хотели увидеть видео? Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а если нет, то нет. Большое спасибо за внимание. Пока-пока, дорогие друзья. До скорых встреч. Пока-пока.